А что будет, если придашь? У викингов существовало в те времена общественное мнение, которое выражалось в деятельности скальдов. Эти поэты и сказители являлись выразителями того, как нравственно надо себя вести. И на каждое более или менее важное событие сочинялась висса песнь-поэма. Висы передавались от одного поселения к другому, от одного округа к другому и в течение двух-трех лет становились общественным достоянием. Предательство дружинников, загубивших своего конунга Ярослейфа, Ярослейфа – это ужасная, грязная история. Им невозможно будет вернуться назад. Предателей не примут, они станут изгоями. Ни одна женщина, тем более девушка, не захочет запятнать себя браком с подобного рода воином. Это пятно. Его не примут ни в одну семью, ни под один кров, кроме крова его родителей, но тогда соседи отвернутся от этой семьи, от этого рода. Раз там вырос предатель.